Всем привет, с вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на объект Вальшанники. Наш заказчик попросил возвести ему фундамент под его будущий загородный дом. Дом будет строиться в стиле хай-тек. Площадь фундамента будет составлять порядка 200 метров, 280 метров квадратных. Здесь есть ряд сложностей на этом объекте, с которыми мы будем работать. Вот. Давай сейчас Сашку привлечем, Саше скажем, слышь, Саш, скоро морозы. Да. Чё по срокам? Нам надо закончить через две недели. Можешь подойти? Ну все, давай, это, я сейчас по тебе что ты На камеру не смотри. Так, что у нас по срокам? Срок предполагаемый месяц, максимум месяц и неделя. Сколько уже здесь находишься? Неделя. То есть через месяц хочешь закончить? Да. А Морозов не боишься? Нет. А заказчик ничего, не переживает? Все решено рассказано как будет производиться в холодное время прогрев ага. вот. заказчик все устраивает будешь греть будем греть если понадобится. понял как будешь греть соорудим палатку накроем тентом поставим дизельные пушки понял а колодец для каких целей колодец это коллекторный колодец Сюда идет сброс дренажа потом э, с выводом за территорию глиняного э, канала. То есть насос будешь ставить. Да. А водоснабжение будете запитывать в колодец? Нет, вот у нас выведено. дальше это работа заказчика. Мы этого делать не будем, да? А он манипулятор приехал. Да, по полку приехал. понял. Теперь ты единое интервью. Самый нормальный манипулятор. Юра пару вопросов тебе задам. Да иди. Мы так для себя. Мы хотим концепцию спросить Виду вот неопытного водителя показать, где развить опалубку, да? Что с арматурой случилось? Ничего, арматура все хорошо. Забор помяли соседу. На 500 рублей, да? Сам сделаешь? легкую. Понял. Я скажу, к ней не надо будет даже лист. Ну, коньяк придется поставить вам. Я свое здоровье буду. А че манипуляторщик говоришь? Что? Не он показать и все разгрузить. Опять едут застрянут, ну и ездят. Особенно эти на белом крутые фломки Погасли фонари. Два сразу, да два сразу. Ну не бывает так, что два сразу. Новый КамАЗ, я понимаю. Кователь что-то погасло надо. Так что могу понять. Ну в новом КамАЗе два сразу фонаря, ну не бывает. Подохранители где? Я не знаю. Я знаю зато. Понимаете? Я знаю, где в команде у него продохнуло, он не знает. Ладно, это уже... Проверил, все продохнули на месте. Ну тут провод замотал По проводу раз, а там, ну, вилка, которая соединяет, Просто вылесилась. Юру надо гнать, куда, чтобы ему вилку ставить. Все, не, не знаю, мне нервность какая. С этими пойдёт, они мне вот стапки с отходным. Все равно придет человек тот, который будет работать. Едет. Новые стрелы, новые КамАЗы, не заехать ему, не загрузить, что-то не поворачивается, ну не знаю, ребята А к этому как, вопросы есть? Нет, Свят самый лучший, по молодец Свят красавчик, да. да? Молодец, говорят ты А чего? Нет, нет, серьезно, ничего плохого Ладно, ребята, я поехал, Пришли к вам технадзоры через две недели Зачем через две? А когда? Хотя мне все равно, я понедельник на базе, и сюда нибудь Все, понял в понедельник. Вот Юра, я отдохну еще в понедельник. Ну, какой отдохнешь в понедельник? Завтра отдохнешь. Завтра все, проехали. на работу. Ладно, короче, погнали отсюда.